Друзья, всем привет! С вами уголок Автолюбителя, и сегодня я хотела с вами затронуть тему мотоспорта. Точнее, водители, которые только начинают управлять мотоциклами, выходят на дороги и ведут себя словно короли. Недавно наткнулась на такую группу ВКонтакте, она доступна всем. Посмотрела, какие происшествия происходили за последние несколько дней. Ребят, только вдумайтесь, это статистика всего одной недели в одной несчастной группе ВКонтакте. Сколько же людей гибнет каждый день по всей стране из-за каких-то двухколесных монстров. И недавно произошла ситуация почему вообще затронули тему да, мотоспорта. Погибли двое молодых людей из нашего города, на самом деле очень сочувствуем родителям, и увидели в ДТП до боли нам знакомый мотоцикл, поэтому решили затронуть эту тему. Читая комментарии людей, разделились мнения на два лагеря. Одни считают, что водителям нужно казнить, и нет ему прощения, снисхождения. Другие... Более лояльны, но все равно большинству против водителя и хотят его наказать. Да, по поводу ПДД, действительно есть нарушения с его стороны, но нужно учесть и скорость мотоцикла. Я не знаю, сколько ехал мотоциклист, но судя по повреждениям, он реально просто мчался. И говорить о том, что он ехал в 60-40, это смешно. Но по факту я ни одного мотоциклиста не видела на дороге, которая ехал 60 км в час. Одна из стандартных ситуаций лично вот в нашем городе, с которой я сталкивалась много раз. И поэтому, если ты водишь мотоцикл и узнаешь в этих ситуациях себя, прекращай так делать. Потому что реально, ну, исход один у этой ситуации. Классика жанра. Вы едете, дорога свободная, приближается мотоцикл. И в какой-то момент, просто долю секунд, и он испаряется за, просто за галикозонтом. Вы даже не вспомните его цвет. Соответственно, с какой скоростью он едет, если вы в этот момент едете 70. Помимо несоблюдения скоростного режима, есть еще ряд аспектов, которые мотоциклисты нарушают. И это тоже становится причиной попадания в ДТП. Многие как покупают мотоциклы, тогда же туда и не залазят. В его техническую часть и не смотрят даже на состояние колес. Второй фактор – это, конечно же, как я уже сказала, несоблюдение скоростного режима. Соответственно, это несоблюдение ПДД. Правила дорожного движения одинаковы практически для всех. Третий фактор – это не включение каких-либо опознавательных световых приборов. Дальний свет, габариты – об этом многие мотоциклисты забывают и очень зря. Многие недооценивают эту технику и относятся к ней как к игрушке. Велосипед с моторчиком и не больше. Что со мной может случиться? Зачем сдавать на права? Зачем оттачивать мастерство? Сяду и поеду. Еще и возьму с собой пассажира. Ну что ж ты, ну, ты решил? Будем продавать нет? Да, я уже закинула поблюдание. Может ехать спокойно Кстати, валить 250 и держаться одной рукой Очень некомфортно Не рекомендую Но свою дозу адреналина я получила днях упал мотоцикл и даже игрушка раскололась на маленькие кусочки которые выглядят реально жалко что же происходит когда разбивается действительно большой мотоцикл и когда гибнут дети чьи-то дети с мотоциклом все кажутся мальчик Каждый верит, ему повезет. Но куда ты смотрела удача, когда был тот крутой поворот? Друзья всегда придут на подмогу. Ничего не случится со мной. Я опять собираюсь в дорогу. Эй, удача, садись за спину. Наш мотоцикл мы починили. Жаль, нельзя сделать так и с настоящими. Просто за пять минут быстренько приклеить, и как будто и не было никакого ДТП. Ребята, думайте головой, когда вы выезжаете на подобной технике. Прежде чем сделать какой-то маневр, дважды подумайте. Не принимайте поспешных решений. Дорога не любит ошибок. Удачи вам! И безопасных дорог. До скорых встреч.